рекомендую всем подписаться в мой телеграм-канал, вы первые будете узнавать о выходах данных проектов и мы будем с вами заходить в такие проекты на старте и зарабатывать вместе командой большой огромной командой мы будем зарабатывать в таких вот проектах. Все выплаты я уже опубликовал в своем телеграм-канале, кто подписан на мой телеграм-канал, он эти выплаты все видел, все довольны и все зарабатывают. Также на данные проекты я ссылку для регистрации оставлю в описании. И по моим подсчетам, я вот здесь подсчитал, из четырех проектов я за 10 дней заработал уже чистыми 95 долларов. Кто хочет также со мной зарабатывать, рекомендую подписаться в телеграм-канал. Итак, давайте приступим к регистрации. Все проекты одинаковые, регистрация везде одинаковая. В первом поле прописываем номер телефона, второе поле прописываем пароль, третье поле подтверждаем пароль, четвертое поле придумываем пароль для вывода денег. Я всегда прописываю здесь 6 цифр. Далее нажимаем кнопочку регистрация и попадаем в вот такой вот кабинет на домашнюю страницу. Здесь мы читаем информацию. Здесь нам при регистрации дают бонус 10 долларов, минимальный вывод с данного проекта 2 доллара. Также, когда вы здесь пополните на 10 долларов, сделаете скриншот своего личного кабинета, напишите в службу поддержки, вот она служба поддержки, и вам начислят в кабинет плюс еще 1 доллар. Таким образом, ваша окупаемость наступит уже на пятый день, вы возвращаете свои средства. Также здесь есть 9 тарифных планов. Первый VIP он стоит 10 долларов. Мы будем зарабатывать 2 доллара каждый день. Второй VIP стоит 50 долларов. Заработок наш 5,8 долларов в день. Третий VIP будет стоить 160 долларов. Заработок наш составит 25 долларов ежедневно, Четвертый VIP 660 долларов. Заработок составит ежедневно. 110 долларов друзья 110 долларов каждый день вы сможете заработать на данном проекте у меня сейчас здесь куплен vip 2 чтобы выполнять здесь задачи нажимаем вот на VIP, и здесь у вас будут задачи вы нажимаете открыть ссылку далее переходите опять на данный проект нажимаете здесь кнопочку получить деньги и выполняем так две задачи И вот здесь вот время Когда время закончится, мы можем выполнить Следующую задачу И сразу же вывести деньги на кошелек Выплаты я вам уже Показал, все данные проекты Они платят и работают Очень-очень хорошо И если вы будете в моей команде То я буду работать именно В таких проектах, там где мы будем Зарабатывать команды Также сюда можно вот заходить ежедневно Получаем награду Здесь вот видим я уже 4 награды получил и ежедневно мы здесь получаем небольшая сумма, но это бесплатно получаем вот 0.01 USDT. Для приглашения команды рекомендую вот нажать на команду и здесь вот ваша партнерская ссылка будет. Нажимаем вот копируем ее и... Приглашаем, строим команду и будете зарабатывать на партнерской программе. Моя команда, вот видим, инвестировала на данный момент 3170 долларов. Команда растет, команда развивается, команда зарабатывает вместе со мной. Также вы можете поделиться своей партнерской ссылкой вот на все вот эти соцсети, если они у вас есть. Чтобы выводить с данного проекта деньги, переходим вот в мой кабинет. Здесь нам нужно указать способ вывода. Нажимаем вот сюда. И здесь прописываем вот TRC20. Нажимаем ⁇ Подтвердить ⁇ И сетевой адрес это ваш кошелек USDT TRC20. Нажимаем его и нажимаем ⁇ Добавить адрес ⁇ Чтобы выводить деньги, нажимаем вот на снятие. Здесь нажимаем ⁇ Подтвердить ⁇ Добавляем свой адрес кошелька. И здесь вписываем сумму и пароль для вывода денег, которые мы придумывали при регистрации. И нажимаем «Вывести». Деньги приходят в течение от 1 до 3 минуты. Также, друзья, рекомендую вам почитать правила инвестирования в интернете и никогда не инвестировать последние деньги. Данное правило я также оставлю ссылку в описании. Вы переходите, попадаете в мой телеграм-канал и ознакомливаетесь. С правилами инвестирования в интернете. На этом обзор подходит к концу. Всем желаю хорошего дня. Пишите свои комментарии. Ставьте лайки. И всем пока.